Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Наверное, вы согласитесь, что все мы сейчас живем в очень спокойное время, когда мир полон неопределенности. И хотим мы этого или нет, но в любой момент могут произойти изменения, которые мы не можем предусмотреть и заранее подготовиться. Как в условиях стресса противостоять обстоятельствам и сохранить ясность, равновесие и позитивный взгляд на жизнь? Мы предлагаем очень простое и эффективное средство – обратиться к энергии одного из древнейших даров Земли – самоцветом. На нашем мастер-классе «Ваша карта Бадзи и самоцветы пяти стихий» вы узнаете, какие самоцветы приведут к балансу вашу карту. Успокоят, укоренят ваш господин дня укоренение нужно для того чтобы жизнь была более стабильная и счастливая помогут наладить связи с самим собой и быть готовым к любым испытаниям которые принесет вам будущее главное суметь избавиться от предубеждений и позволить камням делать хорошее для вас дать вам именно то что вам нужно в этом видео я познакомлю вас с одним из известных самоцветов, магические свойства которого приводят в порядок нервную систему и помогают бороться с депрессией. Это камень яшма. Сегодня, как и много веков назад, яшма считается самым распространенным полудрагоценным камнем в мире, из которого изготавливают разные украшения. Это и кольца, и подвески, и браслеты, и серьги. Говорят, что яшма родоначальник всех драгоценных и полудрагоценных камней. За красоту и декоративность ее часто называют царицей камней. Природа наделила яшму такой палитрой цветов, которая редко встречается среди других минералов. Чаще других встречаются образцы серого, зеленого, желтого, красного и коричневого цвета. К редким относятся камни, окрашенные в белый и синий цвет. Ну, а мы с вами знаем, что цвет – это одна из форм энергии, благодаря которой... Одни самоцветы входят в резонанс с энергетическим полем человека, а другие отталкиваются от него. Поэтому, зная, какие энергии, какие элементы приносят нам наибольший успех, мы можем их добавлять через разноцветную яшму. Просто носите украшения и в то же время раскрываете свой потенциал и добивайтесь поставленных целей. Это удивительный, один из самых простых и эффективных на сегодняшний день способов коррекции гороскопа. Например, белая или серая яшма с едва заметным хаотичным рисунком добавить стихию металла и такие качества, как рассудительность, дисциплину, умение сосредоточиться на цели. Если даже просто смотреть на эту яшму, то легко можно отключиться от внешней суеты и настроиться на позитивный лад. В старину из бело-серой яшмы делали военные амулеты и дарили их воинам, чтобы они оберегали их в бою и поддерживали твердость духа. Это отличный оберег от любого негативного воздействия. Больше всего этот вид яшмы подходит людям, которые приходится принимать какие-то волевые решения в трудных ситуациях. Синяя яшма – источник стихии воды. Если вам не хватает мудрости, общительности, открытости, творчества, то обратите внимание на синюю яшму. Этот самоцвет успокаивает, избавляет от хронической усталости, нормализует сон. И это во многом благодаря тому, что камень гармонизирует отношения между людьми, вносит уважение и взаимопонимание. Семейные пары избавляются от ссор и от конфликтов. Если положить даже небольшой камешек на видное место, то он привлечет в помещение позитивную энергию уют и доброжелательность. Поместите его, например, на рабочий стол, и он оградит вас от зависти коллег или гнева начальства. В сложных обстоятельствах можно поместить свою фотографию в рамку из синей яшмы. Это даст импульс к перезагрузке и изменению течения жизни. Самоцвет станет отличным подарком для тех, в чью жизнь пришли слезы и отчаяние. Острое состояние пройдет быстрее, если с человеком будет синяя яшма. Зеленая яшма относится к стихии дерева. Энергия дерева – это энергия роста, расцвета, молодости и здоровья. Люди с уравновешенным элементом дерева в карте – любознательные, любящие учиться, дружелюбные, спортивные, гибкие, любят свободу и независимость. Если вы чувствуете, что этих качеств вам не хватает, нет внутренней мотивации, вам не хочется идти вперед, развиваться, носите зеленую яшму. Она придаст уверенность, ответственность и самостоятельность и вместе с этим убережет вас от необдуманных поступков. Я люблю зеленый цвет, соответственно, зеленую яшму тоже для меня это такой очень теплый, очень доброжелательный камень. Многие из вас, кто был в Эрмитаже, помнят, наверное, эту чашу. Кстати говоря, когда меня в очень раннем детстве родители привели в Эрмитаж, я помню из этого детства, что все, что я там запомнила, это птицы, которые двигаются в часах, и вот эту вазу. Ну, казалось бы, Почему птица ребенок запомнил, понятно. А почему именно эту яшму? Почему именно э, этот камень? Так вот, ну, конечно, во-первых, это самая большая в мире каменная чаша из зеленой яшмы. Называется она колыванская или царская чаша. Э, это я, конечно, в детстве не знала. Но экспонат, этот экспонат, по словам музейных работников, очень благотворно влияет на психику. И если постоять возле чаши, то уйдут навязчивые мысли и нормализуется кровяное давление. Но, видимо, она еще какие-то свойства какими-то свойствами обладает, если она так сильно врезалась в память даже маленького ребенка. Итак. Кусочек зеленой яшмы под подушкой считается, что нормализует сон. Вы будете просыпаться здоровыми, отдохнувшими. А китайцы даже кладут яшму в изголовье постели школьников, чтобы те хорошо учились и легко сдавали экзамены. Ну и, конечно, в шкатулках и зеленой яшмы хорошо хранить деньги и драгоценности, ведь зеленый цвет отвечает за деньги и процветание. Стихию огня, связанную с самореализацией, активностью, способностью увлечь за собой, представляет яшма красного цвета. Красная яшма, яшма увеличит силу своего хозяина, помогает добиться цели, сконцентрироваться и не размениваться по пустякам. Поскольку красный цвет отвечает за любовь, страсть, то этот вид яшмы позитивно влияет на отношения между супругами, делает счастливой личную жизнь или помогает найти свою вторую половину. Считается, что красная яшма оказывает тонизирующее и стимулирующее воздействие на весь организм. Хорошо лечит депрессию, нервное истощение и бессонницу. Ее носят, чтобы улучшить иммунную систему и восстановиться после длительной болезни или переутомления. Держите ее дома на видном месте, и нежелательные гости будут обходить ваш дом стороной. А если необходимо добавить в карту энергии Земли, стать более приземленным, в хорошем смысле этого слова, то есть более стабильным, основательным, то хорошо подойдет песочная яшма. Основная цветовая палитра которой желто-коричневая. Такая расцветка успокаивает и снимает напряжение. Песочная яшма восстановит и укрепит память. С ней уйдут ночные кошмары. Немотивированные страхи, беспричинные ощущения своей вины. С таким талисманом будет проще избавиться от вредных привычек и зависимостей, а также от лени. И еще песочная яшма оградит от неблаговидных поступков и от зацикленности на материальном обогащении. Так что, кто, кто этим страдает, вот можно воспользоваться волшебными, волшебными свойствами яшмы. Конечно, как и вся яшма, песочная яшма – очень хороший защитник и оберег. И как все, яшма дает шанс перезагрузиться, изменить свою жизнь к лучшему просто выберите самоцвет подходящего цвета и поверьте в его магические свойства а на сегодня это все если вам интересна тема камней тема самоцветов того как они влияют на жизнь человека на его астрологическую карту на его удачу приходите на наш мастер-класс ваша карта бадзе и самоцветы подписывайтесь на нас и вы первыми будете получать приглашение мастер-класс. До новых встреч! С вами была Пугачева